всем добрый вечер всем привет решил записать краткое экспресс-видео мы сегодня только прилетели в турцию ранним утром 7 утра сейчас мы находимся в курортном городе Сиде, райончик и вот решили прийти на пляж и немножечко прогуляться вдоль моря после ужина Море прям и, классное да, сегодня. Да, И я... сейчас вам покажем эту красоту И поделимся своими эмоциями Пойдем хоть ноги помочь Все да. хорошо, смотри Вечером не так, не так душно, наверное, за счет ветра Мне кажется, да? Здесь по вечерам вообще кайф гулять Вон люди вообще купаются Пофиг, что уже Время К ночи идет Давай температуру. Да, кстати, вот и видите, и это, и это и пепел, и это и не и Водоросли Охружают. Ну, кстати, Я да. Сказал, ну, так сейчас, так сейчас потому что к вечеру оно это.. И а вот там да. походу какая-то дискотека проходит на вот пляже. Может быть, днем она 29. Кстати, многих интересует вопрос, как сейчас здесь обстановка, потому что везде э, по новостям, в СМИ э, идет информация о том, что идут э, пожары. Пожары идут в Бодруме, идут в Мармарисе, идут э, в Манавгате. Дело в том, что так оно и есть. Э, мы сегодня, когда подлетали э, в Канталии, как раз пролетали над водрумом и прям с самолета видели действительно и не только задымление, там но и пожар. прям огонь, да, прям огонь, да, огонь было самолеты. Был. Вот. Но в принципе днем сегодня у нас нормально было, как бы не смога ничего такого не было. К вечеру начал появляться смог, хотя когда мы ехали в автобусе гид нам сказала, что пожары уже в Моногате потушены. Но обратили внимание, что во второй половине дня на нашем балконе начал появляться пепел. Нет. То есть он прям вот сыпется, сыпется, сыпется. Видно, по всей видимости, что пожары еще до сих пор тушат. И, соответственно, в ага. пепел. С Манавгата по воздуху Мы, там, мы когда ехали в отель, как раз в это время Давай летал, летал самолетом Амфибия, наш П-200 и тушил как раз эти пожары, пожарооттатки, там прям задумление было приличное. Кстати, задумление до сих пор идет. Ну да, сейчас вот если сейчас, смотри... я камеру разверну, посмотрите, а, на первый взгляд может показаться, что это просто тучи, там, не знаю, но на самом деле это смог. Ну, то есть видите, да, впереди небо закопченное, просто закопченное. Вот это как раз и идет в земле. То есть если там вот более-менее небушка светлая, то тут вот как раз вот этот вот смог, потому что в той стороне Манавгат находится. И вот всю ту сторону смотрите прям, как, как будто копать на небе. Вроде так незаметно, а когда садишься за стол на ну, улице, то все столы, стулья. Да, все да. В петре. И вот как я сказала, уже у нас это, ну это не балкон, наверное. Так. Нет, ну, можно сказать, Лоджи, Техасы ну, Я не да. знаю, как назвать ну, Там прям вот такой вот э, Плотный довольно-таки слой пепла Ну, воздух вроде нормальный вот. Вот. Мы сегодня на море не окупались Прошли первый раз Завтра оторвемся да, да, решили просто Сейчас прогуляться после ужина И вам эту Все-таки красоту показать Потому что, какая бы ни была погода Море в любое время года прекрасно нет уже смотри я постоял немножко прям, Да навыкаю. уже привыкаешь уже водичка я прям начинаю. хорошая ну днем она прогреется и будет хорошо да, вообще спорное, молодцы, Смотри я. сейчас эти, телефон не намочи Так ну я на этом свое экспресс видео заканчиваю А так для вас запишу отдельные видео по территории нашего отеля, в котором мы отдыхаем, мы отдыхаем в отеле Барут Бис районы районе Врансейки, города Сиде. Обязательно запишу также обзор, естественно, номера, питание дорогу до пляжа, сам пляж покажу более подробно. Ну и, может быть, какие-то окрестности по возможности. Кстати, трансфера. От нашего отеля на пляж нет. То есть, выходить ходить просто пешком. Ну, там, в принципе, мы быстро дошли. Буквально минуты за три. А вам желаю отличного настроения и хорошего вечера. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.